Да, а, а можете ему позвонить, потому что мы не вообще не дополнительно. Да. Сейчас... Никто не берет. А уже... Позвоните, пожалуйста, ау. Может вообще может, просто постили. Никакая кабинет. Аш Да, но он. Надо... Они и круговомы. Он можете. Я... Ну пусть сюда выйдет кто-нибудь за Макима или кто помощник, кто-нибудь секретарь или дочь Эджир Менджумщит Надамдаром Хайдаен, Шахрмен Надамдаром, Дуджиревс, Олслайн. Алтужил, вот чужин, где там сгорал. Алтужил, пожалуйста. позвоните, потому что там никто не видит. Uh -huh. он что сказал? Не Адам к Круг кругом. Не меньше доступ был отсюда. Адамдар Дархашан без вопроса, армия с что кругом еще Гильбабхау, ты был мой Адам. хорошо. Ну, ка изучать можно, постоянно Все больше все... что все? Ну, Конча по времени Вот минут Просто! Конча минут. Это значит быть с сейчас еще должны стоять. Я примерно говорю, телефон. Пока это заявление пишет на имя.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 Дает, вот дает, это, колорай, пусть этот пусть выйдет. Потом это все разъяснение должно быть. Хорошо? Не на, нам начинается. не надо разъяснение, нам раз исполнение надо. же сколько можно? Мы уже за прокуратуру все видели, облегали. Каждый раз там туда футболитесь. Кого-то принимают, а кого-то нет. <свят> ну, как минут к тик. Вон минут к тик. Давайте вопрос постарайтесь. Для чего? Скажите. Что вы принимает вас личный Вот сколько мы писали. Потом Отписками только занимаетесь. Заявление жителей здесь целое, не Суд надо подать, значит, кому-то Масан, Мишу. Помочь, он не решает. Плюс, к примеру, Масан, он все? Сейчас, решите. Моя конкретная ситуация. Через полку... Поемайтесь. Мне сейчас отсюда звонить, да? Да, да. Шашка Шашка человек. Позвоните. Сейчас я позвоню да, да, человек Казах, звон а, дальше, шоу? да, а, Уже в <свист> курсе, Нет, нет. фамилию запишите. А совсем какое у вас состояние? А, а. Еще раз это сам Сейчас на Facebook напишем. Ребят, как его А давайте к этому позвоним. 15 рабочих дней прошло. 15 рабочих дней прошло. Я хочу вот документ справку забрать. Сейчас посмотрим, что ответят. 15 рабочих дней. А что здесь это крем замесит? И мы сюда, давай, давай, давай, давай, давай, давай. На фарбу лук 40, 40, 40, 40, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, так, скажем, там, на себе Люди не для чего здесь я пожалуйста? Ничего не делайте, не просто... Надо Вы же ничего такого не против. Шахрана, не такие. просто Харт заражает то есть. Харт заражает то есть. Харт заражает Харваш не был. Харваш, а халт-то, Харваш, Жулар. <миссионер> Мне, конечно, <миссионер> не курили. <миссионер> Другам. Харваш, ты, Харваш, ты, Мэстев. на точку 4 раза лежите. Приказ выполняет. Харваш, ты, Жулар. <миссионер> Харваш, ты, да, Жулар? Харваш, ты, да, Шарва, да, Шарва, да, Шарва, да, Шарва, да, Шарва, да, Шарва, не то мы с ними жили. Кто мы это? Давай, адамы, мы кузьбеймис. Не мы кузьбеймис. Кузьбеймис. Сюда, сюда. Сюда мы, сюда мы, адамы, мы с мы. Сюда мы, сюда мы, с кем сбачим? Волкоган так ворн. Волкоган с кем сбачим? нас, хан там съедет. то Да, мы с кем, мы с так что давайте тут на глевор. Пока позовите. Пока вопросы, тысяч пинчей, тысяч без пуги денег пимут получите. Хамасу 110 курей. У тебя пинги дрывает, у надам дарун, да, дам, давай вопрос, шесть давай Нет, у вас монах снимать Замечательно. Замечательно. Замечательно. не Замечательно. Замечательно. Замечательно. Замечательно. Аран там актарсен даже, Джурген. Инду. Вопрос еще раз то. Вот без бендерки, тебе никакой. Установить курс. Активный, да? Вот, сейчас начал звонить, вызывать. да. А что ты шармы за ну и что с атруником так грустно? ты сонда хоп что что за спектакль москит демалс. А вот нее тюрьмись спектакль весело, вот московская. Да, конечно. Да, конечно. Конечно. Ездили, клю, даже муста скучно. Ол, ол, ол, спектакль, который Спектакль, да сам а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 Потому что вопрос еще это? Я уже квартира Сейчас они вообще... Что, что, не <говорить> да. Стоится? Бардаш, Сранаха Сранаха Приема, кто пойдет? Время не надо нам. Не Шерсун Адамса, принимать отцам без да, а да, За счет нас они живут. Так он получает. В общем, Кал Акам, если ты не местец, тело удать не буду. Ян Дертен, YouTube, Пасон Берн, Джаз Наралем, а теперь... Под Ян Берн, Кирихуза, Берн Джаспери, Миндинг. Нигрит, Тим Берн, снимайте все это на фото, видео, я с... весь вопрос подниму. Президент Кедемибар, Миндинг. На прием. А понятно, баран. мне. что <говорот> <Раз, говорот> Да. Это праздник, это не праздник. У нас Да, А Ищу кандай атомных Вот это Курьем Одни здесь стоят. Нормальные атомные за окошку разговаривать! Разбей стекло нахрен! Государство богатый, древатор-щеватор, самолад, про стекло. А, Не водор? Причина? А? Вот тут нету. А? А это вообще А что они говорят, Соединение. невозможно? это выбираете, что они Вот это выбираете. Вот это выбираете. Вот Так, сегодня сегодня день в день в день в не, ну у меня же ну, это есть Это я была уверена, понимаете? Это мой мой вопрос, это мое дело. Снова скинет, Я сама. Не а то номер телефона перед да? Да. Я тогда сказал вы телефон это заявили, встреча будет. Есть и состоится, да? Вам не кажется, что Андрей такой безразличный? Безразлично, конечно, для этого... Да, на... а на... а на... а на... на... это не так. А Казахстан. в Казахстане не будет здесь. Вы же были тут Пока все сломаны. Что мы Тогда обсудили вызов... -то процедуру каждого... Что? Надо и что? И что? Это вам не В смысле нам безразлично? Пожалуйста, длини его вс ⁇ они здесь за людей нас не считают. Сколько там длиннонизо? Чего я к тебе что ли домой пришла? Номер телефона надо. писать. Зачем телефон? Не знаю. Да. Чего по телефону будет да. разговаривать? Шахматная жирня. Шахпать, шахпать, шахпать. Да, я тоже пойду. У меня тоже. Она я в что-то тебе надо, Адам, Слюзо, Адам! Слюзо, Адам, да, Слюзо, давай! Здесь здесь, давай, сон, Рызо, давай! Давай, сон, скремни, калзами заебись, давай теперь иди, отвези, отвези давай все. сюда Я первый раз здесь. Я знаю, я в да? мы, рюм да с зербовдом они уже в курсе. Я Знаешь, за них не могу уже ответить. Они лодки? А для чего так телефон оставили? Да, а я всю ситуацию они выходят, да не, не разговаривают, на контакт не идут. все, видели, не будем, салай, но, все, это все это хорошо. Я на подписи старанно заполнил, уже вроде подарил волосы, я Не надо, не надо, не надо, не не надо, не надо, не надо, не да, здравствуйте. Здравствуйте. У меня без мать да, да. Да, да, по, да, по вопросу я. Давайте да. как раз. А, здесь? Здесь, есть на прием варк, здесь, здесь? Здесь? Здесь или туда пойдем? Здесь. будет. А не был жерде? А, а не был жерде, был А где Это же его послали. Представитель, да, Да, ельердакулской компании. Давайте где наши? Ах, сейчас луна содальше пойдет. А, С чтобы... Просто, ах, ах, ах, Горн. Вы должны спрашивать, у меня А за А Вопрос Точнее, аресты на... Мы здесь сейчас. А как Ну, и даже в уже, уже были Пойдемте в сейчас. Заведу к генеральному директору. Поговорите сразу На его площадке. Но вы тоже пригласим, который с вами разговаривал. Нет, ну а, вот смотрите, вот ага. э, сейчас же вы же а, все время же пытаетесь, вот насколько три экспертизы, но недостаточно. Почему-то все считают, что мы что-то подделываем. Подделок вот. нету, вот же, теперь, сейчас хотят еще государственную назначить. Окей, нам на, нужна государственная экспертиза, нам квартиры наши шансы. Сохранить. Давайте проговорим в этот момент, как это надо Давайте проговорим. Ну, как это видите? Давайте Нам нужно, чтобы было гарантийное письмо, чтобы в этом вы все дальше нашу квартиры. экспертизу дадим. Дайте да, вам, дайте да. да. вам, вам да. экспертизы, да. чтобы вы потом. Что что вот три а а. вы, вы, да, вы, да, вы Не включали, вы не Хорошо. Идем ЕКК. Отсюда уводимся. А Конечно. Вот Елюрдан Крус там гарантийное письмо выдают? Пойдемте Я не могу Давайте Пожалуйста, можно я тоже попрошу. Он тоже дом не построил. Пойдемте 100. Вы 100. 100. Скажите, какой каждый... Елевандов русском баннистом шайпет а там вот 850. Да. Спасибо, Спасибо вам, Матью. А где На чем? Машина у нас есть? Идет, иди, Вас как звать? Обзор. Ты Здравствуйте. А, ага, ага, все равно На ютуб пойдет, да? Да-да, конечно. О, хорошо, чтобы он, он, он, он Ой, я забыл. Блин, вот сейчас он. мне тоже записать надо. Сейчас. Да. Ручки нет у вас, а? Блин, ручку не открывает. Мы прям серию готовим. О, Илода Хроспиде и.. У меня просто, ребят, шансов больше нет. Никак, и, короче, не, Акимат не выслушивает сей! меня. Сей! Просто сами пройти. У тебя какой вопрос? Да, у меня тоже Жк не достроили, блин. Ни деньги не отдает, не сдает ничего. А почему одна? А ну, потому что поменять? другие в больницу попали. <смех> Жаль, сколько человек, блин, вы уже знаете, сколько митингов здесь тоже понаделали? Ой, без дежурма, сколько лет. Кого-то сердечный Восьмой этаж нажмите, пожалуйста. А, Мы сюда Сердечный приступ у кого-то схватил, а ему пофигу вот этому застройщику, понимаете? У меня просто шанс, какой-то... А какой Уазис. застройщик? Оазис. А кто застройщик? Горленко там, Дмитрий, что-то такое. Горленко, что-то Уазис. Уазис, да. А что ты там добиться не можешь? Я деньги свои не могу. Я, у меня второй квартал, уже тре, второй год строится. Первый квартал он еще не сдал. А, ты просишь ему, чтобы он деньги вернул? Деньги вернул или стройку уже включи, Уже там не, не видно, что стройка. Что, тебе нравится? Да, хорошо. Все. Телема? Я хочу, чтобы вам деньги вернули не обращайтесь к тем, кто расторжение сделал, всем, кто дошел, в один месяц его получают. Так, сколько сейчас? Получается, кто расторжение хотел деньги свои забрать, деньги. Уже пятый месяц деньги отдают. Пистом отставитель, какой там? Они вот, мы в Акимате были вот недавно, остальные группы не знают даже, что... Каждые полчаса записаны по записи, поэтому кто-то мне набрал, я говорю, подходите, но ну, вместе с тем у меня есть свой график. Вы даже это понимаете. Но вы тоже свободны. Поэтому я говорю, вы если свободны. у вас нет воспитания, вы можете по... убедить себя. Попросить. Знаете, у вас вопрос воспитания, может вы вы. вас вы. не касается. Надо человек, касается. Мой вопрос воспитания, вас пусть не касается, хорошо? Вы у меня в кабинете такой страны. Ну что? Вы что? Я вам замечание сделал. Вы, вы мне не должны? обязаны вы. замечание делать. И не должны, и не вправе. Я считаю, так нужно. Вы. Давайте, если вы считаете нужно, держите это при себе. Договорились? Я не буду лежать по себе. Держите ваше вопрос. Давайте по факту. Что это такое? Воспитание, не воспитание? Еще вы мне будете про мое воспитание, Конечно, что ли, говорить? говорить? Вы ко мне пришли ведете себя так. Как хан, по я себя веду? По-хански. Кто будет от вас говорить? Ну, очень приятно. Мы тоже вас переехали и ждем. Тем более вы сами попросили и тем более отправили человека за нами. Как же? Мы с вами младенцы. Мы с вами вот в моем меце. у меня там камера стоит. Отойдите тогда. Нажили камерам трубы. Отойдите. Благо, Ибор. В трое мецерий. Определение тоже по обеспечению. Так, давайте начнем. Совещание. Во-первых, надо познакомиться, вы кто? И с каким вопросом сюда подошли. Меня зовут Турстен. Фамилия этого, Келл, директор Людоффранс компании. Кто от вас будет выступать? Мы можем, в принципе, mm -hmm. не проблема, мы можем все это выяснить. Mm -hmm. У нас вышло определение об обеспечении исков. А По какому же ико? Что же это? По какой ситуации она? По это те квартиры, которые вы считаете, я буду называть их своими mm -hmm. именами, порядки, простые mm -hmm. и свои. Mm -hmm. а, в рубех проходательства о назначении судебной экспертизы. Mm -hmm. Вы готовили? Мы сейчас скажите. Да. Определение, определение, Я вас, Я полностью не вопрос задавать, я с вами сейчас беседую. Вы mm -hmm. у меня в кабинете мне вопрос полностью задать, чтобы я понял суть вопроса, и вам я сам лично отвечу. Не мои заместители, твои лично не Хорошо. У нас, насколько вам известно, а вам это известно, идет большой судебный процесс уже на протяжении полутора лет. И в рамках данного судебного процесса вынесено определение об обеспечении иска. Потому что, как нам известно, так вот, как вы тоже употребляете эту фразу, мы будем Теперь мы подали заявление об обеспечении иска, определение уже вынесено. И, в принципе, мы с Нурнодеком об этом говорили, о том, что квартиры поставят нам на и выдадут гарантийные письма. О том, что эти квартиры забронированы. У ЕКК, было, у ЕКК было сомнение в этих договорах. Хорошо. Назначили судебную экспертизу. Окей. Судебная экспертиза неизвестно, сколько времени будет. Может быть, неделю, может быть, две, может быть, месяц, а может быть, два. В дальнейшем, вероятно, предполагаем, что в любом случае обратитесь вы в апелляцию. А время-то идет. Суть вопроса. Суть вопроса, я ее обозначила. Выдать гарантийное письмо, либо выставить квартиру на обеспечение. То есть исполнить это определение об обеспечении риска. Угу. Смотрите, вопрос следующий. Во-первых, камера снимается. Я попрошу вас в первую очередь с уважением относиться к целой компании, к нам. Что мы тоже не сидим, не протеряем штаны, делаем свою работу Поэтому, когда вы приходите, вы должны себя в первую очередь с уважением вести. Я максимально веду с вами тоже с уважением, поэтому прошу такого же ответа. По судебным решениям, да, мы внесли такую точку, которая приходит. Все проходят через суды, все проходят через апелляцию. Апелляцию мы тоже будем подавать, я не сразу скажу. Даже если судебная экспертиза будет удовлетворена, и вы увидите ее решение, я вас выслушал, вы мне будете это выслушать. Я еще раз повторяю, относитесь ко всем с уважением, в том числе ко мне и к моим коллегам. Мы относимся. Я же вас не перебиваю. Мы относимся к вам В первую очередь мы здесь все люди. Далее, продолжаю свой диалог. В любом случае будем отправлять апелляцию, это касается всех пальчиков, которые появляется у нас после первого клуба. Поэтому это не, не имеет определенного особого отношения к вашему клубу, к вашему дому и так далее. Чтобы все понимали, что это одинаковая процедура, через которую проходят все дольщики. Поэтому не надо здесь усугублять ситуацию и говорить, почему нам подаете, вы нам обещали и так далее. Это общая установленная практика. И мы должны ее исследовать, чтобы завтра у нас тоже есть надзорные э, компании, прокуратура, в конце концов, и иные силовые структуры, которые эти все моменты проверяют. Это все средства бюджетные, и, э, все те квартиры, которые у нас сейчас на балансе, будут встанут э, на баланс, либо имеются на балансе, это все, все квартиры бюджетные. Я не могу распоряжаться по своему усмотрению, личному усмотрению. Поэтому э, за каждый квартир, за каждый тенге я несу ответственность, чтобы вы правильно понимали. Поэтому эти все процедуры будете проходить. Вместе с тем, если будет решение суда, в любом случае мы это решение суда будем исполнять. Но mm -hmm. нам нужно понимание, что все вы все и все дочки, которые состоят в вашем пуле, они имеют законные права и законные требования. Больше нам от вас. От вашей группы ничего не надо. Суд подтвердит экспертизой, что у вас все нормально, то проблем здесь не будет. Мы вам выдадим все квартиры. Рустем, я, я, я, я разговариваю сейчас. Рустем, я, я могу где-то задавать вопросы. Нет, Это нормально. Это вы с... У нас идет диалог. Вы сделали паузу. Я задаю я вопрос, почему, ответить, почему? Рустем, вы пытаетесь только брать мы давлением, будем, будем и я удачи, скажите, дальше. я скажи. Вы тоже меня выслушиваете в конце Я концов? продолжаю свой диалог. Будьте добры. Так давайте Будьте. я к вашим словам тоже сделаю пояснение. Вы почему берете своим давлением и тем, что не или еще что-то? Вы прекратите я брать вас прошу, этим. Меня я тоже прошу позволить мне высказаться. В ответ тому, что вы говорите, Далее. у нас с вами диалог. Не монолог же ваш. Не берите Далее. меня, пожалуйста. Далее. Просьба, Проложаю вот свой касаясь диалог. того, что вы сказали насчет экспертиз, Предрешая ваш вопрос. Давайте у нас же с вами разговор. У нас делать не получается. Почему Хотите? не получается? Я я хотел, потому что вы меня... тоже закончить. Но вы сейчас закончите, вы успеете. Мы же здесь, мы же никуда не уходим. Пока. Вы сейчас говорите про свое. Я вы представляю Я прекрасно вас, вас, вас слышу. Вы меня не слышите? Я вас слышу. Вы, вы вас слышите? слышите? Вы вас слышите? Вас вы слышите? Зовут? Вот смотрите. Вот вас здесь как зовут, есть. Я меня зовут, зовут? Меня зовут... Ну, да, да. Вот смотрите, здесь есть заключение. Как вы думаете, его недостаточно? Вот смотрите, они же все несут уголовную ответственность тоже. А, вы же просили, что нужно было сделать экспертизы. Мы Помните? Не вас сделать экспертизы. Почему не просили? У нас же последние сказали, принесите экспертизу, поддержите. Мы сказали, хорошо, мы ее сделаем. Вот же, мы же и принесли все. По факту у нас же не было сделано. Вы читали выводы? Что не было сделано? Экспертиза. Конечно. Но не было. Но не было. Кто? Выводы. Я, выводы? Я, выводы. Я выводы. Выводы? Я так говорю, да? Уважаемые пальчики, решение сюда выйдет, все данные квартиры будут переданы вам. Здесь проблем в этом нету. То, что вы говорите, инсайдерская информация, она не соответствует действительности. Все те квартиры, которые сейчас стоят свободными, мы говорим про ЖК Турасана, да. они стоят также свободными. Мы после того, как ваши иски были заявлены, и э, ознакомиться с вашим виском полностью приостановили любую реализацию в вашем э, ЖК. Ну, ЖК Туран не ваш ЖК, а ЖК Туран сама. Поэтому квартиры, помимо, э, в данном ЖК, помимо дольщиков, никаких собственников нет. Будут у вас право требования, утвержденные судом, утвержденные судом без проблем. Все квартиры вам будут выданы. Вот мы полный ответ. Поэтому, да, эта процедура займет время. Месяц-два возможно, но вместе с тем вы тоже заявились буквально недавно. Вы не заявлялись а, с первым пулом а, в 13 году. Мы были 10, Подождите, 10, если 10, вы, вы бы заявились изначально, вы бы сидели бы в том пуле, который сейчас а, начали, начали дифи, проходить дефитовочные акты и заполнять с прошлой субботы. Мы а, все выходные были на прошлой на данном объекте, и эти выходные будем там. То есть все дочки уже заходят и составляет дефект нахты, там проблем нет. Если бы вы заявились ранее, вы бы были в этом пуле. Но вместе с тем вы заявились позже. Поэтому э, еще раз говорю, будьте добры пройти все эти процедуры, и мы вам все э, ключи выдадим. Еще раз говорю, ваш инсайт неведный, э, все квартиры там стоят, э, никого, кроме дольщиков, э, данного ЖК нету. И все. Рустем, а можно будет нам Поэтому, полетать, еще, да, еще раз говорю, гарантии говорю задар, нет, никакой гарантийной письма не будет, потому что мы являемся уполномоченной компанией, которая обязана решать а, проблемы дочек. Если вы официально признаны будете, ваши права будут признаны судом как дочь, мы обязаны будем ваши проблемы решать. Мы для этого созданы, это прописано в нашем уставе. И никакая гарантия вам для этого не нужна, и нам не нужны никакой иной документ для исполнения своих обязательств ни одному дольщику с вами приходом мы гарант никаких не давать, потому что это вход мои обязанность, я обязан предоставить всем тем лицам, которые проходят э, через суды, и их квартиры. Ваша ЖК признана проблемным э, в 2018 девятнадцатом да, году, и все э, дольщики, если вот ваши соседи будущие, да, если у вас все пойдет нормально, они уже получают сейчас э, планируем получить получили, получили выдачу ключей к концу этого месяца, Поэтому вы, этом я уверен, об этом знаете, я в этом убеждены, поэтому никаких им гарантий никаких мы не давали и не собираемся вам давать никаких гарантий. Пройдите процедуру и все квартиры вам будут выданы. Вот, снимается с вашей стороны камеры, с нашей стороны камеры. Этот сегодняшний диалог будет запротоколирован. можем потом дать протокол, где эти моменты я объясняю вам. Нет, если на камеру достаточно и у вас, и у нас... Я думаю, все-таки вы... Мне протокол все равно но, ну, ну, есть, да, У нас да. есть протокол, не обязательно, в принципе, есть Конечно, у нас. Нет. В прошлом году в Кельгинде тоже вы так же обещали. Вот нет, месяца нет. два, подождите, мы все это организуем, нет. все это выключи, выдадим, и до сих пор мы ходим. Вы только заявились. Что? Что -то заявились. Ну, не только заявились, мы, мы иду заявились. А потом, к сожалению, я, началась пандемия. первый раз. Второй я, раз уже. у меня первый раз, я первый раз вижу себя. Поэтому я вам, я не знаю, кто вам дает а обещал, какие процедуры вы должны, были, обещал. вы должны были пройти. Сейчас я э, с, отталкиваюсь только в законном порядке на решение суда. Будет решение суда, без проблем. Все. В чем причина, не могу понять. Вашу, вашего отношения и вашего поведения, когда вы сюда зашли. Все а, проходят через эту процедуру, и это нормально. Никто особо к вам не относится. Где-то предвзятые и так далее. Хорошо? Теперь второй вопрос. вопрос еще То есть вот эта вот экспертиза, где тоже несут уголовную ответственность, ее недостаточно? Конечно, достаточно. Они же тоже за свою Это... лицензию я знаю. Они Он назначал эту экспертизу. Мы делали. Вот нужно же сказать, что, что, нужно? что нужна экспертиза. Нет, мы по запросу кто адвокатов. Заказчик? Кто был заказчик? А мы, сами, мы сами ее и назначили. Здесь Но проведем будут... окончательную экспертизу по решению суда. Суд проведет, назначит эксперта, проведет экспертизу. Если вопрос не будет по экспертизе, у нас вопросы. Какие будут быть вопросы по экспертизе? Конечно, не вопросы. Ну все тогда. В чем-то это. Вопрос закрыт. Подойдете в отдельной металлизации, а не в шахтах. Пусть отключатся. В обмене будет, а сейчас Сразу проговорю один важный момент. Нурлыбек, мы пришли только к что у нас был первичный диалог. Мы разговаривали с Нурлыбеком. это было до Нового года, в декабре месяца. В декабре, по-моему, мы тоже приходили с адвокатами на нормальный, спокойный диалог. И тогда мы проговорили, проговорили о том, что если вот вышло определение об обеспечении иска, если мы назначаем судебную экспертизу, нам Елиурдак Компания Сын выдаст гарантийное письмо у вот есть определение. У нас Почему есть будет? определение Но нет, вы же будете сейчас, вы же можете да. сейчас его обжаловать. А вы, вы будете обязательно его обжаловать? А я говорю, вы будете его обжаловать? Его обжаловать. Принципе, если вы не будете этого обжаловать, вопрос обобщения. Нет. Нет потому что определенного самого объект не ведем в эксплуатацию, там да. определенных квартир нет. Принципе, если двум сторонам обеим сторонам удовлетворили определение, то. И ссылаться на это, на заключение Если вы нам гарантируете, это что вы не будете обжаловать его в апелляции, не вопрос, мы подождем. Но нам нужно понимать. На сегодняшний день объект не ведет эксплуатацию, поэтому такого необходимости обжаловать определение имеет никакого значения. Пускай у них как гарантия остается. Вы не обжалуете. А мы тогда не обжалуем ваше определение о на назначении экспертизы. Вы можете что обжаловать. Я же вас об этом. Mm -hmm. Все. Если вы вопросы закончены, дайте мне даже приборский вывод. Хорошо? Да, у меня еще один вопрос остался, Миш. Буквально на опять минут. Слушай. Да, я, в принципе, это не относится к горщикам. Это относится к другой проблеме. más solo